Я вас всех приветствую, мне очень приятно оказаться ну, в таком положении. Хочу, ну, вот нам мне тут уже вопросы написали, я буду отвечать за них. не задавай меня, я тебе вопросы буду задавать. Хорошо, я понял. Ну, сейчас я сам вообще из Армении, когда я все... Ребенком мы переехали в Харьков, uh -huh. а, ну, отец специалистом был, и я там вырос, школу там закончил. Uh -huh. Служба, армия, при и потом после армии я мастером работал, сапожником. Uh -huh. Сапожное дело. А потом я понял, что надо по-любому работать на себя. Потому uh -huh. что. Я понимал, что если я хочу обеспечить свою семью, детей, внуков, что-то сделать, я должен работать на себя, потому что я столько денег не заработаю, с какой у меня цель, на дядю работая, потому что дядя сначала себе платит, потом Конечно, нам. Да. Да. Артур, а сколько, сколько было лет, когда у вас это появилось вот это осознание? Я вообще до армии еще спекуля... Спекуля... спекулянтом был. У меня, наверное, в крови. Вообще первая сделка, которую я в своей жизни сделал и заработал денег, это было где-то в 13 лет. Да. В школе то... Ну, в общем, у меня деньги были всегда. До армии уже там тоже много зарабатывал. Я у меня на рынке эти сигареты продавали. Помните, когда в Советском Союзе нехватка сигарет была? Ага. Вот я оттуда еще начинал, в общем, хорошо себя чувствовал. А потом после армии, когда пришли, я за этот самый вообще хаос был, нигде работы не было. 92-й ну, 92 год очень все тяжело было. Uh -huh. И я у соседа мастером научился сапоги шить, сидел, у него ну у меня довольно таки хорошо получалось, потом не буду себя там сильно хвалить, но мне говорили, что я хороший мастер. Uh -huh. Я немного. Но из-за того, что это сезонная работа, и я как-то устроился на работу, а на меня начальник начал повышать голос, когда я на 10 минут опоздал с работ... ну, на работу. Uh -huh. Я говорю, ты кто такой, чтобы на меня кричал? И я сказал, что никогда больше на дядю работать не буду. Uh -huh. Ну, тогда э, опять купи-продай. Возили продукцию с Польши, с Венгрии. Uh -huh. В общем, я занимался уже потом. Э, Получился, что у меня фуры через границу. У меня оптовые магазины были потом. Три оптовых магазина продукта питания. Ну, uh -huh. Довольно таки э, ну, в день товарооборот где-то доходило 20-25 тысяч долларов. Uh -huh. На таком уровне, да. Uh -huh. И в э, 2000 году, в 2001, у меня с 99 -го года началось банкротство. Uh -huh. Дефолт, разруха, ну и пошла, пошла никуда. Э, тогда новые супермаркеты, гипермаркеты открывались. Uh -huh. э, и я в 2000 втором полностью вышел из э, традиционного бизнеса минус 35 тысяч долларов продал, mm -hmm. ну, в то время это равнялось где-то около 20 квартир, ну, по полторы тысячи квартир были. Э, в общем, с минусом я все продал, все, что заработал, там у меня и производственный цех был по керамической посуде, и, ну много чего было, mm -hmm. и остался один «Жигули» желтого цвета я его еще да, давно купил и он у меня у меня несколько машин потом было но один у меня вот этот Жигули всегда у меня было и знаете прихожу домой а мой младший брат э, баночки такие на, ну к матери когда приезжал смотрю мой младший брат какие-то баночки на холодильнике держит такие ну визионовские баночки такие ага, там, написано, да, там, это от нервной системы это от еще где-то я такой думаю, ну, но не может быть, чтобы э, вот эта штука. Я постоянно спрашивал, я же любопытный человек. Mm -hmm. Говорю, э, это действительно помогает? Он да. Я говорю, надо будет как-нибудь заняться. Mm -hmm. И вот это проходило время, э, где-то месяц, а потом я когда уже полностью обанкротился, э, полностью уже закрыл, прихожу к нему. Говорю, слушай, где твои баночки продают? Показывай, я пойду баночками твоими займусь. Я вообще не знал никогда, вот 2002 год я не слышал слова сетевой маркетинг. Вообще понятия не имел, что существует такое слово. Тогда еще это не удивительно. тогда это еще как бы не все же еще знали про это. Да, да, удивительно, но все уже знали, а я не знал не все, не все, да. далеко не все. Ну, у меня показалось, что все. Почему? А, Потому что... Ага. Ну, в общем, я пришел в этот, к, на презентацию, ага. он никуда куда притащил. Я ему говорю, слушай, ты мне покажи, где ваши баночки продают, что угу. ты мне при, привел сюда. Я смотрю ага. на сцене, такая сцена большая, баночки эти стоят там, пирамидой выставлены. Думаю, ага, вот, значит, сейчас будут продавать. Ага. Ну, сижу, жду. И вот тут набиваются люди, зал большой, где-то человек на 200, на 300. И получился так, что я оказался посредине зала. Людей много. И вот началась вот эта вот презентация, думаю, куда я попал. Я уже хотел, несколько раз хотел выйти. Я брату говорю, ты куда мне привел, что это за... Движение тут такое. А почему, а почему, а почему Артур? Что не, что не понравилось? Ну, вот что люди такие веселые все. Обычно, ну, мне с одной стороны и нравится, и нравилось. А с другой стороны, думаю, что-то я, наверное, какую-то секту попал. Да, да, да, да, да. вот такое ощущение было. Ну, до того времени, пока нарисовали кружочки. Так что э, никогда не стесняйтесь рисовать кружочки. Mm -hmm. Это на кружочки обычно цепляют серьезных людей. Вот сколько лидеров я слушаю, и они говорят, вот я повелся на кружочки. Mm -hmm. Вот Рэнди Гейдж, да, говорит, я когда увидел кружочки, все, я потерялся. Mm -hmm. э, ну, есть много лидеров, которые слышал, почему-то именно кружочки, ну, не надо стесняться кружочкам. Ну, под кружочками, наверное, подразумевается, вот когда показали вот эту геометрическую прогрессию, да? Да, вот этот вот. Да, пирамиду вот эту. Да, да, да. Есть много, его вот просто шугаются, а есть такая крупная рыбка – раз, и поймался, да. А кто понимает, тот, конечно, сразу цепляется за этой идеей. Да, и когда мне нарисовали миллион долларов в месяц, все, я влюбился. Я пошел, начал всех приглашать, ну, я просто звонил, я не слушал, что говорится, надо спонсору, надо встречу, И... а у меня спонсор мой младший брат, что он мне может научить, он сам у меня работал, я его uh -huh. вырастил, uh -huh. ну, в общем, я начал сам, uh -huh. в общем, 1200 нет я собрал uh -huh. за два года, ни uh -huh. одного, ни одного подключения. Ни одного? Ни одного. У меня был один мой э, двоюродный брат. Это мы вместе с ним пришли подключиться. В общем, вдвоем ага. вместе. Я, ага. он подо мной. Ага. И все. И все. Вот у меня один был, только он вместе со мной вместе в один день подключились. Ага. Я ему еще деньги дал, чтобы он подключился. Ага. И все, ни одного подключения. Значит, я потом ушел из бизнеса. Артур, Артур а, да. а можно вопрос задать? Смотри, вот 1200 нет собрать. Это ж какую надо иметь силу воли. А что, что двигало тобою? Вот что, почему находил силы идти, делать дальше? Вот даже там тысячу, какой там тысячу? Человек получает 2-3 отказа, и говорит, все, это не мое. А тебя на 1200 нет хватило? Ну, очень много разочарований было. Я злился. Я одного даже чуть не бил. Я говорю, как ты не можешь понять? Это же класс. Но я разочарованно приходил домой. Опять нет, как это так? Я же приходил на презентацию, смотрю, люди есть. Да, да, да. Люди работают, значит, это работает. Но это у меня не работает. Я опять, ну, потому что холодный рынок я весь убил, э, теплый рынок весь убил, все шугались от этого сетевого маркетинга. Uh -huh. А я и возле метро раздавал бумажки, и uh -huh. э, эти буклетики делал, и рекламу давал. Я, я хватал все, что было. Uh -huh. Uh -huh. И рассказывал, я много рассказывал. Uh -huh. Я постоянно изучал, изучал, и э, опять как презентация, мне как под, под... И все, и не остановится. Uh -huh. Не знаю, я не ос... много было, было такое, что я хотел все, бросить все и вообще не заниматься. Uh -huh. Один раз у меня заказали баночку ну, купить. Uh -huh. Вы представляете, у меня не было вообще денег. Uh -huh. У меня был на дорогу туда, на троллейбус. Uh -huh. Я думаю, сейчас приеду, продам, деньги ж будут и назад вернусь. Ага. Приехал туда, а она говорит, я ребенку тапочки купила, деньги потратила. А там баночка такая, там эти шоколадки такие, ну, лайфпак э, юниор, такие вкусненькие шоколадки для ребенка, потрясаю, очень хорошие витамины. Я назад пешком шел. Я эту баночку несколько раз об стенку. Потом я его открыл и весь съел, пока <смех> дошел. <смех> вот нервы были, конечно, очень. Но я все равно работал вот над собой. Все, у меня получается, у меня получается, и шел, опять нет, опять нет. А говорю, ну не может быть, не может быть. Ну и вот так вот э потом раз... э ну, остановился, не смог дальше, потому что и деньги нужны были, и <смех> эти надо было. Я перестал заниматься сетевым. Uh -huh. Ушел. Uh -huh. Но я книг читал, много книг. Я покупал книги, читал, изучал. Ну как так? У меня такой характер, если я за что-то взялся, я пока его не добью, uh -huh. не получу результат. Ну, ну, ну как это так? Ну, не, не, не могу. Uh -huh. Я должен получить результат. Что, не вдалось, что ли? Ну, у меня такое отношение к себе. Uh -huh. Ну, неужели. У всех получается, у меня не может получаться. Uh -huh. И потом э, я открыл чебуречную. Uh -huh. э, начали там чебуреки э, этот. Хорошо пошло, один э, лето, потом осенью там опять там, ну, мелкими делами занимался, там кто таксовал, потом второй сезон опять от, э, ну, возле метро уже открыл чебуречную. У меня цель была одна одеться, угу. заработал денег, купил себе костюм, галстук, ну, как надо, ручку, подготовился и дал рекламу, еще сетевую компанию. Вова? Да, это был 2005 год, 2005. 2004. 2004. Ага. 2004 год, да, как раз вот лето закончился и я… Э, нет, пятый. Ну, в общем, неважно, где-то okay. в это время. Где-то где в это время, ага. Да. И я давал э, рекламу много компаний, компаний, компаний. И тут приходит вот мой спонсор, это однорудницкий, ну, рудницкая, okay. потом э, там Виталий Козырев. Консультант Ламбре. Да, да. Ага. И мы встретились в кафе две мужчины, ну. Он разложил вот эту всю косметику на стол. Люди на нас, на нас смоют, ходят, смотрят коса непонятно. Два сидят. С косметикой. Да. Ага. Я одно спрашивал. Мне важно одно. Качественный товар или нет? Угу. Чтобы я завтра, если я иду с людьми разговаривать, угу. чтобы мне не было стыдно предложить. Мне uh -huh. важно качество, не, не цена, что бизнес-план, понятно, все это посчитано и до меня. Там, эти, uh -huh. я, хоть я математику люблю, я могу сесть, сесть сам посчитать, досконально все посчитать. Это не важно. Uh -huh. Важно, чтобы было качество uh -huh. и мое состояние. Uh -huh. Что я предлагаю людям. И все, и вот так. Потом мы еще раз встречу назначили, и, и вот так вот я вступил в компанию «Ламбре». Угу. И первый же год – «Золотой директор». Угу. У меня... а, тогда, а тогда «Золотой директор» был, это совсем не тот директор, не лидер, который сейчас. Там объемы были хорошие, большие. Да, да. Ну, структура, структура у меня сразу пошла. Вот mm -hmm. сразу вот этот вот опыт, который я наработал, вот это вот все, с нуля, у меня же не было ни с... у меня было просто yeah. знание. Mm -hmm. Почему у нас сразу пошло? Потому что до меня Виталик, который был, он только два месяца как вступил, mm -hmm. и в Харькове, я скажу, была параллельная ветка Головченко. Uh -huh. mm -hmm. Но слабо работали, не было, ну, uh -huh. ну так сумки купи продай а мы сразу когда я вступил я же в визионе видел какая там мощь какая да -да -да. там сила да. я сразу говорю все систему включаем без системы мы не пойдем и мы запустили сразу презентации школы система модель презентации и все, и пошло, пошло, и у Виталика сразу пошло. И, кстати, Володя Левадный до меня подключился где-то недели две назад, у Виталика был. Ага. Вот, мы как параллельные, параллельные ага. были там. Ага. И все, и пошло, у нас уже год, уже конфе... собирали 100 человек, 70 человек, уже презентации шли хорошие. Uh -huh. Я даже приглашал параллельных веток, говорю, ребята, давайте подтягиваемся, нам нужно 200-300 человек, чтобы uh -huh. у нас команда, вот люди зашли и вау, и все, и все, но они не захотели, что-то, ну, не услышали меня, uh -huh. я говорю, мощь вам нужна, ну, мы, конечно, их обогнали, вообще харьковская команда стала через год самая мощная, мы на эти конференции выводили самые большие людей. И товарообороты у нас мощные пошли, вот год, два. Uh -huh. Ну а потом же я ушел. Ушел из Ламбре. Э, ну, конфликты были со спонсором. Uh -huh. Да. Э, Тогда, в общем, мне нужно было запустить. Я участвовал, создавали э, эти. Эти, как их. Нет, я на ярмарках сетевиков пытались участвовать. Uh -huh. Нас ограничивали. Нет, нельзя. Ламбрей, uh -huh. ну, нельзя этого uh -huh. делать. Uh -huh. Я говорю, сайт надо запускать. Uh -huh. Нет, сайта нет. Я сделал электронный магазин в Ламбре. Ага, ага. Это 2005 год, да. Uh -huh. да. 2005, uh -huh. да, тогда, ну, какие магазины? Какие магазины? Да, да, да, да. шестой -да -да. да, да. год. И сделал сайт. У меня... Заказ через интернет. Ага. Я говорю, как? Это же все работает. Да, да, да. Это все работает. Что и сайты, и блоги, и магазины, все работает. Надо запускать. Надо... Мне структура нужна не только вот в Харькове, мне нужна угу. и везде. Угу. О, нет, нет, нет, нет. А я как раз эм, тогда компания Intway процветала. Она угу. буквально просуществовала там три, три года три с половиной, а ей уже было почти два, uh -huh. и уже компания уже на пике была, uh -huh. и я тогда, а там сайты, блоги, магазины, вот это их не инструмент я взял и uh -huh. начал раскручивать ламбре, я смотрю, инструменты рабочие, uh -huh. и этот инструмент тоже сетевой. да. Uh -huh. Я тогда, я сразу сказал, ребята, я ни одного человека ламбре не буду трогать. Uh -huh. я не, вот у меня структура большая есть, я никого не приглашаю никуда. Я uh -huh. просто с благодарностью ухожу. Uh -huh. Через год мои начали переходить ко мне. Uh -huh. Потому что э, я скажу, что э, даже благодарю Ламбре, чем у меня несколько благодарностей Ламбре. Да? Во-первых, э, э, Ламбре, я продавал нас этот в офисе продукцию, там познакомились с Алиной. Ага. <свят> Ламбре <свят> познакомил да. с Алиной. Угу. Да, именно Ламбре. Я пришел к ним в офис, в агентство недвижимости. Да. И она там ну, работала. И вот так я ее там увидел. И ага. вот э, уже трое детей. Здорово. <свят> А потом я скажу, чем хорошо, что я когда ушел с Ламбре, ну, отошел, да, мы пользовались продукцией, чеки у меня были, uh -huh. у меня каждый месяц доход поступал с Ламбре. Uh -huh. Я просто говорю того, что работает сетевой маркетинг. Uh -huh. Да, структура рушиться начала. Структура пошла, ну, потому что это все было все-таки построено мной, и нужно да. это поддерживать, эту энергию и так далее. И ну, там, конечно, в Интвее, так как компания начала рушиться, но в это время именно моя организация стала номер один mm -hmm. в компании. Мы mm -hmm. даже на падающей компании мы мощно поднимались. Mm -hmm. Харьковская команда... Стал, ну, я был оригинальным менеджером, дальше уже компания э, разрушилась, mm -hmm. но оригинальный менеджер, чек один раз ну, дошел до 7 тысяч долларов. Mm -hmm. Классно. А так, ну, тысячу, две, три, вот mm -hmm. так вот ну, поднималось, структуры росли, даже там э, и по недвижимости, там программы были, мы уже недвижимость в Болгарии почти Ну вот часть взяли, но потом разрушилась компания, мы все потеряли, конечно. Uh -huh, uh -huh. Мы очень, очень много потеряли тогда. И э, еще одну компанию, которая существовала всего три месяца, я перешел из Интвея туда. Мы, может никто и не знает, такая компания была, немецкая МВА. Uh -huh. Там за месяц у меня структура выросла больше тысячи человек. Uh -huh. Ну, там был Артур Манукян пошел туда, и поток. У меня первые, первая линия сразу 12 человек, ну, uh -huh. моих лидеров. Uh -huh. И оттуда пошли-пошли-пошли, и вот так вот за месяц, и компания рушится. Uh -huh. Закры, ну, закрывается. У меня 13 папилломок выскочило на лице. Я такой перенес, ну... Очень сильный удар, угу. стресс. Я сказал все, ух... и мы ушел из полностью сетевого бизнеса. Угу. Но это была моя ошибка, конечно. А почему ошибка? Там... Ошибка в том, что люди-то за мной шли. Да. А тут... Они же понимают, что это не я виноват, это же компания рушатся. Это вот наше больное место у сетевиков именно компании. Угу. Потому что мы очень зависим от компании. Uh -huh. но, но не надо расстраиваться, если что-то с компанией не так. Потому что если твоя команда мощная и сильно с тобой идет, и уверены в тебе, доверяет тебе, нельзя эту ошибку допускать. Вот эту ошибку я допустил, что я просто отошел полностью в сторону. На меня даже обижались, там, uh -huh. не разговаривали, uh -huh. блокировали. Ну, в общем... Такая вот, ну, в общем, и мы 10 лет полностью уехали в село жить. Uh -huh. Просто в Харькове все продали, квартиру, и уехали в село, в Россию. Uh -huh. И село там, какое село? Хутор. Одна улица, пять домов. Да, и вот так вот мы жили там, хотя вот э, у меня там через интернет пассивный доход шел. У меня YouTube-канал был, тоже mm -hmm. работал очень хорошо, давал деньги. Э, там несколько таких проектов, ну, которые вот инвестиционные проекты, потому что Интвей, mm -hmm. э, это же все-таки был и выход на фондовый рынок, на фондовом <связывающих> рынке мы учились торговля торговать <связывающих> акции, ценные бумаги и так далее. <связывающих> мы много устраивали игру ⁇ Кэшфло ⁇ на вот этим, ну, Роберта Киосаки <связывающих> и Валентина Ковалева. Его игра тоже ⁇ Денежный поток, <связываем> харьковский наш <связываем> ⁇ И мы собирали залы, там 5-6 столов, люди приезжали, там, мы проводили вот эти вот игры. И люди очень активно включались, финансовую грамотность и так далее. Uh -huh. Все это работало. Uh -huh. И у меня через интернет были некоторые проекты, которые… Вот мы четыре года жили в Белгородской области на хуторе. И у нас еземидесячно деньги приходили. Uh -huh. Я... Мы практически нигде не работали, uh -huh. ну вот вообще нигде не работали, мы только там земля, деревья, ну, выращивали uh -huh. эти самые, uh -huh. хозяйство большое. Мы еще это, тогда было мясо... такое, это было такое эхо сетевое, да, От сетевой работы. Да, да, еще, еще, еще все шло. Мы еще тогда мясо ели, потом, ну, в общем, отошли. Ага. Ага. Ну, мы вегетарианцы уже сколько? Семь или восемь лет, да. И прекрасно, ну, э, приятно состояние, все хорошо. Ну, в общем, а потом, когда мы же еще жили четыре года в Белгороде, Потом переехали сюда. Ну, конечно, деньги нужны. Сюда это куда? В Краснодарский край. Ну вот. И тут начали, надо с чем-то заниматься. Я вернулся к своей профессии. Я же электрик. Угу. Алина дома по хозяйству, а я по электрике. Я все равно вот уже последние два года искал компанию сетевую. Я понимаю, что по-любому нужна. Сетевой бизнес нужен, потому что ну сколько можно тянуть? Ты постоянно работаешь, работаешь, остановишься, все. Работа, ну надо что-то предпринять, какой-то пассивный доход надо запускать. Я понимаю, по недвижимости можно пассивный доход создавать, э, ну и так далее. Ну мы искали сетевой. Uh -huh. Смотрели на разные компании, кто развивается. Я вижу, что сетевой полностью изменилось. Uh -huh. Это не тот сетевой, который был. Но я все равно вижу, что классика осталась. А что изменилось, Артур? Изменилось ну, информационное поли слишком быстрое. Uh -huh. И много обманчивых.. вот у, у, уловок, который людей вводит туда, ну вот, вот, вот этот вот, нужно научиться вот это информационное поле правильно ухватать, чтобы люди ведутся и туда, и туда вот эти спамы. Э, многие, ну не знаю, я вижу, что она изменилась. Но... Но очень, много, очень много информационного шума, я согласна, да. Угу. Да, но классика лучше всех работает. Самое эффективное это классика. А что, а что вы называете классикой? Сарафанное радио, от человека mm -hmm. к человеку, кухонный бизнес. Mm -hmm. Сетевой бизнес – это кухонный бизнес, mm -hmm. но раньше просто та система, которая была раньше, мы собирали людей в залы и так далее, сейчас еще легче стало, это можно сделать в интернете. Mm -hmm. Просто делать удобное время и удобно вместе собирать. Mm -hmm. Но система нужна. Без системы мы ничего не сделаем. Uh -huh. Пока мы система э, четко не будет работать, э, с, я сейчас вижу, вот сейчас наблюдаю за одной компанией, они буквально за три месяца там структуры тысячами выросли. Uh -huh. Системой. Все работает система. Uh -huh. э, но э, эта компания, о которой я говорю, это электронный товар, электронный uh -huh. продукт. Uh -huh. Но электронный продукт, он не работает больше, чем 2-3 года. Uh -huh. Потому что копируется следующий электронный тайл, да? У нас супер-пупер новая продукция, и там электронная какая-нибудь фишка. И тут uh -huh. же копируется следующая и, допуска... и запускается следующее. Запускается следующее. Uh -huh. И люди бегают с одной компании в другую, а вось тут повезет. Ну, да, да, да. То есть на эффект новизны сорвать какой-то там куш в начале. То есть, вот, и... Да, ну, лидер зашел, он да. сразу же зарабатывает хорошие деньги, получает, у -у -у. показывает, что у меня вот чек 20-30 тысяч долларов, у -у -у. да, есть такие у -у -у. Вот, моменты. моменты. Но масса никто не заработает. Ну, да. Ну, Появляется да. следующий копируемый товар, у -у -у. продукция. Ну, какая продукция? Копируемый какой-то, потому что... По интвею, интвей был один из первых, который показал электронный товар, насколько он эффективен. Но при этом у него есть большой минус, что его могут копировать. Копировать. Угу. Угу. Это Но не продукт. С физическим продуктом это сложнее гораздо. Да, да, с угу. физическим продуктом это сложнее. Но вот именно... И как появилась Ламбрета в итоге опять? Так вот, Володя позвонил, Ливадный. Ага. Да, я вообще про Ламбре, мы, я его не, здесь не нашел, нигде нету Ламбре здесь. И как-то вот я еще слышал, что какие-то проблемы, еще тут война началась и так далее. Ну, мы как-то на Ламбре вообще не обращали внимания. Ну, mm -hmm. что есть, я думал, вообще уже нету Ламбре. Mm -hmm. И тут Левадный звонит, говорит, он, ну, ну и говоришь. же, как ты, насчет Ламбре? А мы с ним связь постоянно держали, потому что и он же в это время переехал в Россию, и я же переехал в Россию. И он э, сетевые разные компании занимался. Но У -у -у. я нет. Ну, чтобы мне не предлагали, я как-то вот, я не хочу, ну, вот осторожно относился к сетевикам. Ага. Ну, с, а с моими знакомыми я всегда связь держал. Uh -huh. ну, с моими друзьями и так далее. Дверь всегда вставляли открытой. Да, да. Информация, я всегда знал, что если, когда мне нужно, Бог отправит мне информацию. Uh -huh. Через uh -huh. эм... И вот э, Воборш говорит, э, Левадный, что вот ламбре. Я ему говорю, что ламбре работает? Ага. Uh -huh. Он говорит, да, ты знаешь, они сделали то, что ты хотел. Он еще помнит, что я хотел. Что этот сайт сделали, доставку товара, все. Я ему сразу говорю, так, быстро мне ссылку. Ссылку на регистрацию. Я знал, что продукция, ну, Петр всегда был такой, щепетильно подходил к качеству продукции. Я еще тогда помню. Я еще, по-моему, рассказывал в этом YouTube-канале. Как да. у меня история была с этими пудрами. <сих> что мы ждали пудры, а из-за какой-то пружинки он эту пудру всю забрал. Mm -hmm. И ну, потом новая продукция пришла, более качественная. Но мне нравится. Я знал, что если вот качество ламбре такая же, и ламбре работает, еще и работает все, что мне интересно было, я говорю, mm -hmm. давай ссылку, конечно, конечно. Я с удовольствием. И вот мы очень, нам очень понравился, продукция еще круче стала вот, по этим линиям. Ну, и шикарно. Сейчас ну, у нас друзья все, все стали практически пользоваться. Они же сначала, ну, как всегда, да, защита, да, ты, да, потом наблюдение, потом хочу. Ну, процесс идет. И все здорово, прекрасно. И мы очень довольны компанией. Mm -hmm. что она держалась вот и вот 23 года на рынке продукцию сохранила и mm -hmm. цены шикарной вот мы даже yeah. идем вот э, там посмотрите этих парфюмерий столько но ну, это же ну, не сравнить мы берем сравниваем классно ламбре лайк пошли дальше ну, и стали, конечно, YouTube-канал открывать, потому что это один из инструментов. Да, вот, Артур, хотела по поводу YouTube-канала подробнее, чтобы ты рассказал, почему YouTube-канал, почему решил вот такой инструмент использовать в своей работе? Ну, потому что все сидят там, народ сидит. Я вот прихожу, у меня вот куда бы ни пришел, вот по электрике, да, вот люди, и все сидят, это... Ютуб, у всех YouTube. Ну раз они там, значит, надо туда идти. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я пользуюсь случаем, кто не подписался на канал Артура, мы ссылку еще обязательно дадим. Прямо можете на YouTube набрать Артура Манукяна, и вы найдете канал. Там очень, уже очень много полезной информации, очень много роликов и много полезного для себя найдете на YouTube-канале Артура. Это вот однозначно. Есть ли какие-то результаты от YouTube-канала ну, уже? <связывая> я, я понимаю, что времени прошло совсем немного. Сейчас вот получается, какой месяц работы в Ламбре? Второй заход, скажем так. Ну Третий месяц вот закончился. Третий месяц закончился. Кстати, ну, поделитесь... Декабрь, январь, февраль. А, нет. Да, четвер... четвертый идет, да. Ну, четвертый идет, да. Поделись результатами. То есть, вот как вообще сам оцениваешь и что получилось? По, по YouTube-каналу? И по YouTube-каналу в том числе, да. Ну, э, вообще, ну, мы же 18% в прошлом месяце закрыли. Да, первый месяц сразу у нас 12% получился. Ну, декабрь mm -hmm. месяц мы много вот по продажам, ну, людям предлагали и э, включились э, mm -hmm. в бизнес. Первый месяц у нас сколько, 4 человека было подключено или 5, mm -hmm. не помню. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, на сегодняшний день больше 40 человек в организации уже, ну, mm -hmm. работают, конечно. Ну, как всегда, статистика работает. Да. Второй месяц, январь тяжелый, ну, такой месяц, да, январь всегда да. слабоватый месяц. Да. Тоже опять 12% мы закрыли, угу. а вот февраль уже 18% получилось. Угу. Классно. Март, ну, еще не вечер. Да-да-да, <связывается> март еще не закончился, итоги подводить да. рано, согласна. Да-да. Ну, э -э что хочу сказать, YouTube-канал э что дает? Много сетевиками начала общаться с разными, uh -huh. начали мне звонить, предлагать свои, ну, это тоже знакомство. Конечно, да. Да, да. Я со всеми знакомлюсь, подписываюсь другим, комментарии пишут, а кто-то, ну, очень приятно, ты видишь себя со стороны. Uh -huh. Я свои ролики каждый раз раз десять просматриваю, uh -huh. Аж самому дошло, знаете? да да да да да И ты видишь себя со стороны, видишь свои ошибки, видишь, как народ реагирует, потом что-то новое добавляешь. И чем еще хорошо, вот, допустим, вот моя история. Вот у меня ролик, что у меня там заказ и так далее, я ролик сделал, да? А потом на следующий день меня, в общем... Мягко говоря, послали, да? А ну, пришел домой, предыдущий ролик включил, вспомнил себя, какой ты был классный, когда у тебя заказ был. Вот ну, и попустила. И снова настроился, да? Да, да. Ну, разные люди, разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот я очень хорошо, вот Алина открыла этот страницу ВК, ну, ВКонтакте. ВКонтакте. Там ага. да, много статей пишет по, угу. этот, ну, по парфюмерии, по звучанию и так далее. И у нее тоже вот начали вот в друзьях добавляться люди, угу. перекидывают это. Все это работает. Угу. Все это работает. Ну, еще, ее... значит, еще подписываемся на страницу ВКонтакте на Алину. <связь> да, да, вот Telegram классно работает, вот бот, да, человек раз и начал там, все, инструментов много, но я не люблю спам, я никогда не кидаю спам никому, я общаюсь, просто общаемся, вот, человек встретил человека, да, познакомились поближе, ну, я люблю знакомиться, я всегда общаюсь, я какой-нибудь комплимент сделаю или как поговорю, и, или про ну, что-нибудь, какой-то разговор все равно заведу. Там, uh -huh. вот. А потом все, когда я с этим человеком встречаю, я сразу даю визитку. Это уже как-то вот, ну, уже теплеешь рынок, да, это не, uh -huh. ну, сразу же не засуну, ну, не надо сразу uh -huh. визитку, потому что uh -huh. люди подумают, что, ну, идет сразу осторожность. Uh -huh. А когда уже второй, третий, я всем даю информацию, mm -hmm. всем даю информацию, ни за кого не решать, всем давать информацию, mm -hmm. всем давать информацию, и люди уже наблюдают за тобой, наблюдают. Артур, а вот еще одна задачка, которую, вернее, один проект, который запустили опять-таки с, с вашей подачи, да, это чат с историями. И да, может быть, не, да, может быть, не все поняли вообще, как это работает, как это использовать. И поэтому то есть мы просим туда истории писать, но еще не все написали свои истории даже, да? Вот. Расскажите, пожалуйста, вот как работать с этим чатом истории именно. Я так понимаю, это же рекрутинговый инструмент, правильно? Да, во время рекрутинга вот я рассказываю человеку о бизнесе и потом читаю эти истории. Uh -huh. Одну и два истории, вот ему показывают, что там их много, да, уже ну листаешь, как, ну, кажется, что много, но там uh -huh. мало написали. Конечно бы uh -huh. хотелось, чтобы побольше написали. И э, я уже смотрю, похоже на него человека, да, я знаю у кого какая история, останавливаюсь на том, где похоже на этого человека uh -huh. история. Uh -huh. И читаю эту историю. Uh -huh. Uh -huh. И человек уже, ну, смотрит, может сразу не включится. Но семочка-то посажена. Да, зерно упадет, да да, да, да, да, да. Он будет думать об этом. Наш бизнес очень удивительный. Люб... Вот э, э, я всегда говорю, один раз, даже если вы сказали, mm -hmm. уже семочка есть. Mm -hmm. И когда она прорастет, она обязательно даст о себе знать. Mm -hmm. А прорастет обязательно. Mm -hmm. Мы можем там. Э, я обычно всегда вот парфюм на себя, да. Я захожу, а он уже пахнет. Uh -huh. Это как зерна, показываешь солнышко, но воды не дал. Uh -huh. А потом еще, а потом приходит время, когда человеку хочется, уже хочется получить информацию. А как у тебя там дела? Ну как, ну прекрасно, ну, что, по мне не видишь? Uh -huh. Или что-то еще, или еще один историю. О, слушай, кстати, новая история, вот я тебе сейчас прочту. И вот еще одну историю. Полил. Угу. История, наш бизнес это история, история, угу. история, история, история, рассказывать, рассказывать, рассказывать, рассказывать, угу. и люди проходят месяц, два, вот я сейчас вот только три месяца мы начали, уже уже сейчас многие наблюдают, конечно, спрашивают, рассказывают, да. я знаю, что все растет. Ага. Люди конечно. интересуются, смотрят. Да, да, да. да, да. Или да. там начинают. Э... Э, так э, сами по себе не, э, не, с, не спрашивают, а начинают какой-то прикол кинуть в сторону сетевого маркетинга. Mm -hmm. Это тоже обозначает, что им, им нужна интерес. новая информация. Пр Проявляет да. интерес. Ага. Да, а многие еще не понимают, что такое, Допустим, э, потому что из этих финансовых пирамид. Э, с всяких вот этих систем, многие не до конца понимают, что такое сетевой маркетинг, настоящий. не видят разницу, да-да-да. Да-да, вот есть, вот уже сколько, у меня там 130 подписчиков в YouTube, да, ну мало, не так много, но уже приятно, вот ролик поставил, уже смотрю, за 3-4 дня, пять дней, 50-70 человек посмотрели, то есть смотрят, значит, интересно. Конечно, да, да, да, да. Научиться просто YouTube-канале писать, создавать свой YouTube-канал, говорить о своей истории, вот что происходит, то и рассказывать. Угу. Да. Вот я хотела, вот Алина-то рядом сидит, все подсказывает, да. подсказывает, да. Какую роль Алина в, играет в, в вашем бизнесе? Ну, какую? Она парфюмами, она мне каждый вечер, про каждый парфюм досконально все рассказывает. Мне, ага. Мне очень... Да, вот вашими роликами она вот изучает каждый парфюм там, какой цвет, какая вот эти самые, ну, ассоциации и так далее. Я вот сижу, вот у меня здесь один парфюм, здесь второй, и ага. нюхаю. Да. Алина ну, посвящает ну, по продукту, значит. Да, да. Э, статьи пишут. Mm -hmm. Обязательно я больше mm -hmm. Люблю общаться. Я больше люблю общаться. Вот, людям э, ну, рассказывать. То, что Алина рассказала тихонечко, да? В том числе. Не, я говорю о жизни, о бизнесе, о делах. Uh -huh, uh -huh. Я вообще про... Я никогда никому не рассказываю о компании, о продукции. Uh -huh. Я просто говорю о жизни, о делах. Uh -huh. Uh -huh. Что нужно что-то делать. Uh -huh. Ну, обратите внимание, кругом же люди все же ищут и доходы ищут, и дополнительным uh -huh. бы не помешало. И я бизнес продаю. Uh -huh. ну, классно. Да, у вас, больше у вас разделение. Артур продает бизнес, Алина продает, работает с продуктом. Да, есть... и говорю, у нас шикарный продукт, у меня жена занимается, она вам подберет э, парфюм, uh -huh. ну, расскажет. Uh -huh. э, сетевой маркетинг начинает посильный доход давать, когда у вас идет глубина. Uh -huh. Вот нужно рисовать кружочки, показать. Я всегда вот говорю, смотрите, я когда активно, ну, активно занимался традиционным бизнесом, вот мне нужно было один магазин сделать. Да? Uh -huh. Потом, чтобы открыть второй магазин, мне столько же денег нужно туда вложить. Uh -huh. Потом открыть третий магазин, у меня еще столько же денег надо добавить. Uh -huh. Но мне нужно уже поддерживать этот магазин, этот магазин и этот магазин. Uh -huh. А в сетевом маркетинге я вложил вот эти деньги мои, которые крутятся. Я пригласил другого магазин себе, да? другого человека он за свои деньги это делает, да. третий – за свои деньги это делает, у меня уже я не вкладываю больше, я время только вкладываю, чтобы это все работало, но когда подо мной тысячу человек таких магазинчиков, это такой объем получается, что каждый свои, вкладывает свои деньги, делает свой бизнес. Ну, э, процент от компании мне приходит за, за эту работу. Это разве не пассивный доход? Как заинтересовать ответил? людей? Нет, как вот заинтересовать это? Вот мы с вами понимаем, а как заинтересовать других людей? Что так надо, да. Я тоже там все посчитала. Дать все. информацию просто. Не надо пытаться никого подключать. Вы даете информацию. Одно, второе. Потому что, знаете, вот колоду карт берете, вам нужен туз. А там раз, шестерка, раз, семерка, раз, валет. Раз, о, туз, есть. И опять шестерка, семерка, валет, дама. Мы перебираем, перебираем, перебираем, перебираем. Информацию, информацию. Кто-то клиент, кто-то э, продавец, кто-то оп, туз. Будет делать. Пока может слабенький. Но пойдет выше. Но в шахматной доске пешка тоже становится королевой, правильно? Да. Я понял, вот каждый человек, который в нашем бизнесе, я смотрю на него как на суперлидера. Может, сегодня он продавец, может, он сегодня просто даже, даже не хочет слушать об этом. Угу. Моя задача ни за кого не решать. Просто начать вот, давать информацию, поддерживать, поливать, достав... а потом раз, может человек вырастет и сделает круче меня. У нас очень интересный бизнес, очень, очень просто, потрясающий. Предлагать как можно большим людям, но и по всей видимости все-таки в зависимости от того, какой человек, периодически касаться его, касаться там еще что-то. Ну и вот и если вот мы что-то организуем, и все равно надо что-то сделать, чтобы они в этом, в этом процессе, в процессе, в процессе находились. Они а так вот подключили мы, и они там, ну где там, что, как там? Угу. Вот, а в процессе, чтобы ходили. Да, знаете, вот у меня была история, у меня парень подключился, у меня организация тогда очень большая была, и в разные города ездил. И у меня парень подключился, я ну, на информацию, и все. Ну, как-то как не обращал на него сильно внимания. Он то участвовал, то... Ну, нужно будет, ну, когда ты большой лидер, тебе э, у тебя времени нету. Я говорю, пригласил, есть приглашенный человек? Нету. Все, и сидеть на галерке там. И он ушел с, моего, с, с моей организации, пошел в другую вступил в другую компанию, и там стал очень сильным лидером. Mm -hmm. Вот, вот, ну, видите, то есть это бизнес, это люди, они все, у нас только объем, объем, объем, объем, объем, объем, объем и мы пока вот это вот у Тома Шрайтера, да, вот это вот перед тобой, а, у Джона калинча вот это вот э, устрицы вот эти вот или это да, вот да, ты да, открываешь да. и там есть жемчужины или нет вот перед тобой там миллион этих устриц или там тысяча этих устриц и ты открываешь следующие о жемчужины есть все вот такой бизнес просто говорить говорить давать давать информацию не останавливаться ни за кого не решать но человек который подключился видеть в него вот этого суперлидера всегда видеть и э, наших людей всегда вот поддерживать, может сегодня он маленький, еще дясли, детский садик, он еще никогда, они же растут, растут, растут. Для этого школа, для этого презентации. Вот пять простых правил, у меня эти пять простых правил очень сильно работали. Я всегда давал людям пять простых правил, они смотрят, это ж легко делать. У -у -у. На YouTube канале есть, да, эти пять простых да. правил. Да, да, да. -да. Это пользуется продукцией. А не рассказывайте, Артур, да. пусть посмотрят на YouTube-канале 5 да. простых правил. И этими простыми правилами <свят> была построена тысячная организация, и люди легко включаются, делают, растут, становятся лидерами, также передают своим людям. Последний вопрос, что бы вы сказали тем, кто сейчас или начинает бизнес, или... Может быть, думает, как-то более активно заняться этим бизнесом. Какие-то сомнения, может быть, есть. Что бы вы вот сказали таким людям на сегодняшний день? Никого не бояться. Взять и начать делать. Может, этот бизнес именно ваш. Делать, как можешь, так и делай. Чужое мнение – это дешевый товар. Самый дешевый товар. Не думать, кто о чем подумает. Просто беря, брать и делать. Каждый человек уникален, и за каждым человеком могут пойти другие люди. Uh -huh. Не бойся. Просто делай, просто uh -huh. делай, действуй, и все, и будет результат. Рано или поздно будет результат. Не может быть, рано или поздно что-то вот, вот будет результат. Не uh -huh. бывает такого, Подлежи, вот, бе, э, только стоит, когда без действия. Действовать Действовать и не думать о результате. Просто действовать, действовать, действовать, действовать. Знаете, вот вода кап, кап, кап, кап, кап, кап, и асфальт пробивает. Uh -huh. Если два раза он не пробьет, а стоит ему тысячу раз долбить в одну точку и добьет. Uh -huh. Так что никогда никого не бойся. Только вперед. Отлично. Вот э, на такой, наверное, активной ноте, такой энергичной ноте. Мы сегодня будем заканчивать нашу встречу. Вот, благодаря за прекрасную встречу, Артур и Алина, вас. И я тоже от себя благодарю за этот заряд, за идеи, и за вот эту веру и целеустремленность. И вот за, за то, что вы такие есть. Огромное вам спасибо. Спасибо. Я желаю вам спасибо. удачи, желаю вам... Ну, как удачи. Здесь, наверное, вопрос неудачи, это вопрос а, просто работы и вопрос времени. Я поняла, что результат к вам все равно так или иначе придет. У него выбора другого просто нет. У него нет выбора. Ну что, друзья, спасибо вам большое за участие в этой встрече, за то, что были сегодня с нами. Желаю вам продуктивной недели делать, ничего не бояться, несмотря ни на что, вода, камень точит, и у вас, и у нас с вами будет результат в любом случае при одном условии, если мы с вами постоянно совершаем действия. Да. Спасибо да. за встречу. Да, спасибо. спасибо огромное за встречу. Спасибо. Было очень приятно. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Всем пока. Пока-пока. Пока. Спасибо.